Всем привет! Я наснимала роликов на целый месяц и никак их не монтирую. Сейчас буду монтировать старые. И сейчас прямо сама пошла числовая тема. Числа начали быть такими, знаете, живыми, красочными. Так что не рекомендую. Клип группы Виагра. День без тебя. День без тебя я как-то выдержу. А на второй пойду по земле гулять. Я помню, как один 3D-художник сделал 3D-модель, бюст девушки красивой, и у нее были огромные линьи рога. И это впечатление, оно было очень странное чувство. Как будто ну, с одной стороны красиво, с другой стороны этого же не может быть, вот такой когнитивный диссонанс. Действительно, такое странное, странное чувство. Вот этот клип как раз подтверждает, что не такое уж и странное. Козероги. Начинается клип с надписи, что к 2030 году солнце полностью покроется космической пылью. Дальше идут в течение клипа надписи о том, что летит объект, Побег невозможен, уровень радиации превышен, в самом конце вспышка. Медведица-козерог Орион Сириус Солнце. Эту последовательность называю пока что только я, и пока что я не слышала, чтобы кто-то говорил о войне в созвездии Козерога. Я напомню, как показывают. Мои находки могут быть очень, не, очень неточными. Но именно в Козерогах была такая вещь. Два горящих стульчика. Потом сериал Локи. Они попадают в другой мир, в другую симуляцию. Предупреждают о том, что сейчас взорвется в Везувий. И выпускают коз. То есть, опять-таки, козы и пожар. И известный клип Леди Гаги, который я уже разбирала мужчина, которого она взорвала он лежал на кровати по бокам которой были две козьи головы причем животные были подчеркнуто очень красивые У них было красиво все белые с длинными-длинными рогами Опять-таки, число 2 и огонь, и взрыв. И сейчас вот еще четвертый источник, где опять-таки козы, кози рога и огонь. Любопытно, что именно с этой расой или с этим животным у нас ассоциировано все, так сказать, печальное. Число козы или козла 30 и 60. 30... Хромосом в гаплоидном наборе, 60 в диплоидном. Как и у аллигатора. Кстати, не путайте аллигатора с крокодилом. У крокодила может быть и 60, и больше, и меньше. вот у, аллига... у аллигатора 60. Ну, так вот, 30-30 серебряников как число предательства. Козел нечистое животное в Новом Завете. Козел отпущения. Сама традиция ужасна, конечно. Еще именно преисподнюю ассоциируют с огнем, с копытными и рогатыми. Опять-таки пожар, копытные и рогатые. Что еще вспомнить по козам? Именно у коза это единственное животное, у которых зрачок уникальный, кирпичиком. Горизонтальный кирпичик. Еще горизонтальный кирпичик у осла, но у осла он намного более размытый посмотрите фотографии четкий кирпичик только у коз козы почему-то есть вот корпорация заговор сериал смешной сериал про конспирологов и там концентрированная такая конспирология, что там даже те люди которые сидят в этих темах найдут что-то новенькое то, о чем они шутят, есть вещи, которые, допустим, я не знаю. Насыщенный такой сериальчик. И там на заставке почему-то козел. Выглядывает козел, и у него нарисован этот зрачок-кирпичик. Ну, а число 30, помимо того, что 30 сребреников козела еще может быть аллигатор. Еще 30 слов у Эллочки-людоедки. 30 этапов создания Вселенной, заведомо конфликтной. Это лишь версия, но... 30 и 60 числа в гематрии рок-н-ролла. Любопытно, но эти же числа мы найдем в гематриях Марса и Сатурна. Вот я буду показывать то, что я отсняла сейчас, если я не перепутала. 30 это очень интересная метка. Еще где 30 есть, козлы и ослы, это наш календарь. И кто-то подогнал числа так, чтобы 31 было 7 раз, по-моему, а 30, если я правильно помню, 4 раза. 30 и один раз 28-29 февраля. Хотя гораздо было бы удобнее подогнать месяцы под удобные числа, какие-то четные и последний месяц или первый сделать с большим количеством дней. Кто-то подогнал именно так, чтобы были козлы и ослы, обязательные 30 и 31, чтобы 31 преобладало. 30 лет и 3 года Илья Муромец не мог ходить. Почему-то разделяют 30 и 3 32 это числа, которые прозвучат в изумрудных скрижалях. И сейчас уже это может быть уже неуместно. Это уже ну, просто песня может быть. Я вспомнила по детству такую песню. У Светки Соколовой день рождения. Ей сегодня 30 лет. Я уже немножко маньяк, и мне уже везде кажется везде видятся символы а между тем такое отношение к козе вот у нас действительно негативное и ассоциация с огнем а между тем животное само по себе совершенно обалденное а козы скачут по вертикальным практически стенам по вертикальным горам причем не просто ходят, а скачут была такая сценка и смешная, и страшная два козла решили подраться они друг на друга летели третий козел тоже захотел с ними подраться и он к ним подлетел снизу и успел ударить рогами то есть они на этих вертикальных стенах не лазят, а просто летают живут в нарушении всех законов гравитации для них гравитация так не работает а козлята прыгают через огромные обрывы как само собой Маленькие козлята прыгают через огромные совершенно расщелины. Удивительно, как. Эти же животные спокойно откапываются из лавин. Снежная лавина взяла, закопала, они там полежали, бабах, выкопались. И еще любопытная вещь, их великолепные рога, это скорее только для красоты. Вот нападал коршун, ну, нападала хищная птица, я не помню, орел или не орел. Нападал медведь и нападал крупный кошачий. В разных роликах везде козла спасали только быстрые ноги. быстрые ноги И рога ему вроде бы как низачем не нужны. Когда же козел, у козла-то они больше, чем у козы. Когда, когда козел пересекает вот эти овраги и прыгает, то это же просто масса, огромная-огромная масса. Какие же сильные у них самцы, что они просто так носят на себе эти килограммы. С точки зрения самозащиты, я даже не знаю, зачем природа такие дела э, придумывает. Совершенно красивые, но тяжеленные рога. Не только у козлов. А что еще забыла добавить? Созвездие Козерог, оно на латыни переводится как кукуруза. Понятно почему. Потому что кукуруза похожа на рог. И в клипе Ладигаги, там, там где был сказочный сюжет с колдуньей, там было кукурузное поле и история как раз про козерог. Кукуруза может быть символом козерогов. В общем, подведем итог. У козы какое-то к ним подчеркнутое негативное отношение. Ассоциация рога, копыта и огонь. Война, война сгореть. Потом 30, число 30 тоже с таким смыслом 30 слов «Олочки, людоедки». Уникальный зрачок и уникально сильное, прыгучее и красивое животное, которое умеет перемещаться по почти вертикальным поверхностям. Могут ли козы быть рептилиями? И есть мнение, что именно из козерогов, из созвездия козерога прибыли крокодилы. Ну, впрочем, не исключено. О собаках есть мнение, что это рептилии. Как бы там ни было, у меня большое впечатление, что что-то вот недосказано. С одной стороны, серьезные исследователи находят серых и драконов и змей. И говорят именно о них. Ну как же относиться вот к этим интересным посланиям, где есть коты, есть инсектоидные расы, есть собаковидные расы, есть козероги, космические осьминоги. Может ли быть такое, что они, как и многие коты, в других мерностях? Кстати, на Земле около 10 кошачьих баз в разных мерностях – то есть, они могут быть разными цивилизациями, совершенно разных. Напишите, что вы помните, связано вас с козами или с числом 30, или с числом 60. И с козерогом, и заодно с козерогом. Почему-то Сатурн ассоциирован именно с этим созвездием. Вот еще вспомнила. А еще символ козерога астрологический, это животное с туловищем, с туловищем козы и с хвостом то ли рыбы, то ли змеи, скорее змеи там длинные, то есть и рептилия, и как это, гибрид да, таков был спич на сегодня еще не могу не добавить вот эта участница Виагры которая была недолго у нее ведь не классическая внешность, но она почему-то очень смотрится да, очень эффектно что-то есть козерожье и сейчас буду монтировать старые ролики ну, серьезно, у меня их там уже около 30 должно набраться очень рекомендую разборы гематрии. Очень рекомендую. Это кажется ерундовой игрой. Это кажется задорновщиной. Ну, увлекает, увлекает. Впервые математика такая становится живая. Но находки будут интересные. А может что-то показалось. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч.